всем здравствуйте меня зовут светлана Мостовская. я являюсь преподавателем и консультантом школы китайской метафизики натальи Пугачевой. и сегодня мы поговорим о таком интересном явлении как о людях которые родились в день земли то есть в предыдущих видео мы с вами научились строить свою карту базы мы выяснили что каждый из нас рожден в одну из пяти стихий то есть кто-то рожден у нас в день дерева, которое мы уже разобрали в предыдущем видео, а, при том это дерево либо инское, либо янское. Кто-то из нас рожден в день огня, либо янского, либо инского. И сегодня мы с вами разберем элемент личности или господина дня или душа карты, такие различные названия существуют. Люди, которые рождены в День Земли. Где можно посмотреть свой знак рождения? Свой знак рождения можно посмотреть в карте, в колонке День верхней позиции карты. Итак, в принципе, если вы рождены в День Почвы, в день земли и инская и янская земля обозначает консервативность надежность уверенность практичность если вы рождены в день земли или же у вас в карте в окружении вашего господина дня достаточное количество знаков земли это говорит о том что вы еще и практичный человек как правило людям с таким элементом личности как земля Тяжело быстро как-то они тяжелые на подъем, им требуется определенное время на раскачку, но эти люди внушают доверие, с ними себя чувствуешь как за каменной стеной, на таких людей можно положиться, им довериться, а в трудной ситуации такие люди не подводят, их слову можно верить, это еще элемент доверия так называемого вызывают и вот хиллари клинтон у нас рождена в день земли ян янской почвы uh, природный образ этой почвы это у нас огромная какая-то гора валун какой-то камень огромный, плотная земля uh, стихия гор скал uh, как, как правило, такие люди тверды и неприступны, как скала, надежные и стабильны. Их главные характеристики это устойчивость, надежность. Такие люди солидные, надежные, стабильные, и за это они заслуживают уважения. Они вызывают доверие, они оптимистичны, как правило, открытые, устойчивые. Перед тем, как что-то предпринять, они сначала предпочитают убедиться в надежности задуманного. И только потом осуществляют это. Не любят ставить под угрозу собственное время, усилия не желают напрасно переживать и растрачивать свои чувства но иногда это не идет им на пользу то есть с такой натуры они могут упускать свои возможности ну как правило они редко переживают по этому поводу по причине того что им они как правило довольны существующим порядком вещей если они что-то решили, то изменить их мнение очень сложно. Будут отстаивать свое время мнение, подобно каменной глыбе. Даже если будут доводы против какие-то, все равно они будут пытаться отстаивать свое мнение. Сложновато им вот как бы переменить свое мнение. Это говорит о чрезвычайном упрямстве. Они благожелательные, ценят отношения, уважаемы другими людьми, к ним обращаются очень часто за помощью и советом. Они не ведутся, как правило, налезть и дружат с теми людьми и покровительствуют тем людям, которые принимают их такими, какие они есть но в то же время они не будут общаться с теми людьми которые не признают их вот мощи какой-то для таких людей очень важно, важно самоуважение и репутация это очень важно для людей рожденных в день земли ян или для людей у которых много земли в карте эти люди плохо договариваются с другими людьми они не гибкие сложно идут на компромиссы им сложно поменять свое мнение Крайне сложно таким людям, как правило, дается выступление перед публикой. У них монотонная жизнь, не любят привлекать к себе чрезмерного внимания, не любят перемещения, передвижения. Им комфортно жить, как и горам, да? без столкновений, предпочитают жить в стабильности перед тем еще раз повторюсь как принять какое-то решение человека землеям очень долго думает обдумывает и приняв какое-то решение сложно сложно уже переубедить его в обратном такие люди не любят экстрим вряд ли они будут блистать с новыми идеями и планами но зато не очень теперь терпеливых трудно вывести из себя и жизнь течет спокойно и размеренно и для того чтобы получить развитие земли я нужно какое-то вот событие в жизни которое кардинальным образом нарушит их размеренный темп жизни. Ну, то есть, предположим, там какой-то развод или какое-то увольнение, ну, одно из, да, там каких-то событий, когда вот вовне извне какие-то придут влияния, которые заставят, да, вот, заставят гору Ян, скажем так, сотрясут сотрясение, да, произойдет, и Земля Ян сможет раскрыться да, в это время их открываются скрытые таланты они начинают искать правильное решение проявлять творчество ну сами они редко бывают инициаторами перемен как правило это очень хорошие друзья которые не изменит принципам дружбы подставят плечо но иногда бывает так что вот их помощь защита и забота может перерастать в какую то в ревность и желание владеть там вещами или отношениями, они очень практичные, но в то же время могут быть искуп... ну иногда иногда бывает искуповаты, ими трудно манипулировать, они строго придерживаются моральных норм, иногда это доводит таких людей до принципов занудства. Они могут обеспечить надежный тыл для противоположного пола, будут всегда стремиться обустроить свой дом, сделать так, чтобы их семья ни в чем не нуждалась. Они хотят стабильных отношений и умеют их дать. Считается, что женщины этого знака очень хорошие жены. Таким женщинам нужны обязательно муж и дети. Таким людям, рожденным в День Земляян, благоприятно копить, иметь свою банковскую ячейку. И это один из немногих знаков, о котором даже благоприятно быть немного полноватыми. Да? То есть считается, что если человек, рожденный в День Земляян, такой в теле, ну, скажем так, здоровым, то это улучшает его удачу. Следующий знак рождения ⁇ это тоже знак Земли, только уже Инской Земли. вот Юрий Алексеевич Гагарин, рожден в день Инской Земли. Инская Земля ⁇ это у нас мягкая, плодородная почва. В человеке эта энергия проявляется в качестве исследователя, ученого, порождающих идеи. И такие люди очень интеллектуальные иногда бывают религиозные как правило они стройные и худощавые с природным образом еще раз повторюсь это соотносятся с черноземом песком полем это мать земля и предназначение земли и и служить почвой для растений это сад или цветник который щедро одаривает нас красотой и плодами Такая земля взращивает растения. И люди, родившиеся в день земли инь, многогранны по своей природе. Они очень тоже заботливые, понимающие, быстро учатся и впитывают знания. Разносторонние, стабильные, добрые и уравновешенные. Понимают, чего ждут от них окружающие, умеют подстроиться под. Необходимость обстановки быть в потоке, то есть они более, более лучше приспосабливаются к изменениям, чем земля-ян. Такие люди могут адаптироваться практически к любым обстоятельствам, к любой обстановке, найти э, верное решение, поведение, решить вопросы различной сложности. Очень трудолюбивые люди, тактичные, упорные, э, имеют потенциал для самосовершенствования. Ну, как правило, окружающие замечают, естественно, их устремление к труду, к развитию, на них возлагают очень часто надежды в плане карьерного роста, в плане достижения успеха в жизни. Им сложновато таким людям концентрироваться, они могут торопливы быть, могут откладывать все на последний момент, работать потом из-за этого в, в, в авральном режиме. Идут на компромиссы, охотно на меняют принятые решения, да, в отличие вот, опять -таки, от землян, которые представляют собой природный образ горы, луна какого-то огромного. Эти люди могут соглашаться с другими даже во вред себе этой чертой могут пользоваться окружающие да? и что можно еще сказать про людей рожденных в день земли я ну опять таки вот трудолюбие основательность надежда на свои силы из-за этого их испол... из из-за из из их безотказности как и огонь и них используют бессовестно и все родственники и друзья и работодатели но земля и не она по своей природе должна как раз взращивать быть плодородной поэтому то что вот собственно говоря ими пользуются их это не очень а, заботит особо да потому что это их природа Таким таких людей надо хвалить обязательно, чтобы демонстрировать их значимость и самооценку, тем более есть их за что похвалить. То есть они дают поводы для похвалы. У них есть чутье на то, где можно заработать, но в то же время они не будут своим финансовым состоянием направо и налево хвастаться. Деньги достаются таким людям кропотливым и ежедневным трудом, но ну, они тоже материалисты, как и любая земля. Им нужна уверенность в завтрашнем дне, надежность и стабильность. Их дом, желательно, они желают дом как полную чашу, чтобы он был как полная чаша. Добродушные, щедрые хозяева, хорошие друзья. Им можно доверить свои тайны. В трудную минуту они всегда поддержат. Иногда бывает тоже ревностно относятся к людям, да, как к собственности, к своей каким-то вещам, могут задушить своей любовью, постоянной опекой. Иногда бывают категоричны в своих суждениях. Считается, что женщины, рожденные в день земли, им даже если она замужем, важно иметь свой автономный источник дохода считается что таким людям никому не надо доверять управление своими деньгами да то есть не отдавать а, свои деньги вот такие вот характеристики для людей рожденных под знаком земли Ян и земли и а, в следующем видео мы поговорим о людях которые рождены в день металла подписывайтесь на наш youtube канал Смотрите наши видео, участвуйте в наших мастер-классах. До, след... До скорых встреч. Всего хорошего. До свидания.